Audi 6 кузов 4 начинаем вынимать навигацию, усилители и всю эту стойку для того, чтобы ее отключить. Штепсельные разъемы, если вы не знаете, как отключать, чтобы ничего не сломать, лучше эту стойку всю подать сюда. Гаечки на 10. 4 штуки. Ключики на 10. Оно для иностранцев просто приходится, они же язык не понимают. Это здесь. Это там. Вот ага. это Теологическая Если нужен сам усилитель, то откручиваем 4 болтика на 8, снимаем, но мне нужно столько целиком, поэтому либо перекусываем вот этот хомут. Или отверткой поддеваем вот этот вот грибок-щелчок. Кому как удобнее. Есть вероятность просто его поломать. Так. Сняли. И приподняли. И поворачиваем. Чтобы достать до задних разъема бачок его положить. Вот, Смогешь? Вот, Нет? Вот так же вот, провода. О. Все. Вот имеем. Начинаем отсоединять. Подписывая, запоминая. Вот Один щелчок здесь. Далее на этой вот щелчок. Вот он. Желтый щелчок. Тут щелчок. Точно так же вот синий. Этот с двух сторон. Щелчки. И вот этот с одной стороны. В общем, в принципе, что тут запоминать? Желтая снизка подходит сюда, синяя подходит вниз. Все, начинаем разъединять. Это все мутное дело. Таким образом. Кто бы знал, как это неудобно снимать и вынимать одновременно. DVD, брат, сюда вот, товарищ DVD. чтобы снять все эти провода надо вот сюда отверточки нажать с двух сторон и толкнуть ее в ту сторону потолще отвертку Тяжелый. Вот что мы здесь имеем для обозрения чтобы вытащить этого брата надо открутить два болтика Раз, два С этой стороны и с этой стороны Кто не успевает, ставьте на паузу